Здравствуйте, информагентство Ледогол не можете ответить на пару вопросов. Здравствуйте, информагентство Ледогол можете ответить на пару вопросов? А, вы знаете, с какой целью был этот митинг проводи... а, ну, проводится? Вы же читаете будет повышение пенсионного возраста. Ну, мне важно, что вы знаете. Чего, что, не знаем? Повышать ли пенсионный возраст? да возраста нет? Да, да. Коснется это или нас? Нас это коснется. Еще один вопрос, а с какой целью вы пришли на этот митинг? Ну, У держательная, держательная, угу. вы снимаете, я все да, да, да, я, я поэтому и спрашиваю. Не сидит, руки и так. А вот еще такой вопрос. А вот помимо митингов, что трудящиеся должны делать? В помимо митингов. В плане чего? Чтобы... вопрос: брать, а, брать, а, ли, брать а, ли винтовку а, в Ну почему? Другие способы борьбы, допустим, забастовки. Стачки. Ну, я думаю, до этого мы не докатимся. Я думаю, что нас не слышат. Ага. Может быть, бессмертным а, полком пройти. <сдел <Cotton> <сдел> <сдел> <сдел> Количество народу я имею в виду. В таком смысле, да, но и митинги с этой целью создаются, да, чтобы показать власти, что нас много, а вот на данный момент нас на не не то, что много, а просто показать, что люди возмущены вот этим вот. И люди не может вот это окружение пенсионного а возраста. Понятно. А еще вору один вору. вопрос. А вы на выборы в 2016 году ходили? Конечно, ходили. Мы каждый год ходили. А в 2018 ходили? Мы ходили, ходили. Мы все а все вот смотрите, в 2016 Выходили. году Выходили. Вот здравствуйте, вот, здравствуйте, здравствуйте. забрали у нас... Попасть. У пенсионеров льготы, так? Так. В 2018 году подняли пенсионный возраст, увеличили НДС, цены на бензин, так? Так, и вот вопрос, есть ли смысл ходить на следующие выборы? А выборы вообще нужно знать, потому что если мы не пойдем, то будет на свои что они хотят, будут решать заботы. А вот и, давайте и, подойдем... Я должен сказать свое мнение. Техническому вопросу, как там проводится выбор. Вот есть электронные каибы, так? Так, вы нам сказали два вопроса, тут уже 10 вопросов, вы наша же... Вы уже устали? Один человек, пожалуйста. Вы уже Пройдите устали? Еще ну, еще один вопросик. Смотрите, есть эти электронные КАИБы, да, вы галочку поставили, положили, все это считалось, на, ушло на сервер, так? А вот то, что там вручную пересчитывают, это получается не так важно, все считает сервер, так? Мы не знаем этой системы, как оно все это происходит. Ну, Но, наша задача прийти и проголосовать, попросить. как говорится, сделать свой выбор. Мы с вами ну, со своей ясненько, стороны ясненько. Это Спасибо. Пожалуйста. А Извините, пожалуйста, молодые люди информагентство Ледокова можно задать вам несколько вопросов? Нет. Вам можно? Да. А, вы знаете, с какой целью проводится этот митинг? Да, лица, Так, а с какой целью вы сами пришли на этот митинг? Для количества, так сказать. То есть, показать, оказать свою что гражданскую я против, позицию, и, да? Показать, что ага. Но... Ясненько. Еще такой вопрос. Какие способы борьбы трудящиеся должны еще использовать, чтобы отменить эту реформу? Нет, митинг. То есть митинг – это последний аргумент, на ваш взгляд? Пока не знаете. А еще вот парочку вопросов. Вы на выборы ходили в 2016 году? В 2016. А там что было? Ну, Думу выбирали вроде. Ага. А в 2018 ходили на выборы президента? Ага. Вот смотрите, в 2016 году у нас забрали, допустим, льготы у пенсионеров, так? В 2018 году у нас повысили пенсионный возраст, ввели, увеличили НДС, цены на пенсионный возросли. И у меня такой вопрос, а есть ли смысл на следующие выборы ходить? Ну, я думаю, смысл-то все равно есть. Хотя, с другой стороны, как им, нужно, да, да. как им нужно, так они и посчитают. А с другой стороны, он будет заполнен, что я... От а галочку ученым, поставил, да? Что, что ну, не будет использован в ну, целях. Понятно, спасибо. Ну, а Здравствуйте информагентство агентства Можно задать несколько вопросов? Задайте Вы знаете с какой целью проводится этот митинг? Да Вы с какой целью пришли на этот митинг? Посмотреть, послушать, люди говорят Понятно А еще вот вопросик А вот трудящиеся должны Еще какие-то способы использовать? Чтобы власть знала, помимо митингов. не митинги, это должно быть законно. Нет, митинги. ну а законные способы, там, стачки, забастовки, они тоже по законодательству разрешены. Понятно. А вот еще парочку вопросов. Вы на выборы в 2016 году ходили? На какие на кого выбираем, Ну, Думу, когда выбирали. Ходили, ходили, ходили, так. ходили. А в 2018 на президентские выборы ходили? Ходили. ходили. Я не ходил, у меня ну, понятно. Тут хотели, да? А вот смотрите, в 2016 году у нас забрали льготы у пенсионеров, так? В 2018 году у нас повышают пенсионный возраст, увеличивают НДС, цены на бензин возрастают. Есть ли смысл на следующий выбор идти? На выборную, нужно ходить, конечно Но Я, например, Есть. два раза ходила, я оба раза голосовала против Единой России Так, от этого, они все и равно какой были. результат? Вот, смотрите, вернемся к техническому вопросу Так, Там вот стоят, допустим, вот эти КАИБы электронные, да, вы галочку поставили Там все считалось, положили бюллетень, это все на сервер ушло то есть получается все, вся эта мукулатура, она не так важна, да, ее пересчитывать. Это все сервер занимается. А что там решат на этом сервере? Это уже без нас. Так получается. Все решают, так? Ну ясненько. Давайте. Успехов. Не, а там лица не видно, я. с работы у нас по Здравствуйте, пожалуйста. Можно задать несколько вопросов? А вы знаете, с какой целью? Я вас снимаю, если что. Можно? Хорошо, я вас. Ну тогда так, запись. А вы знаете, с какой целью проводится этот митинг? Догадываемся. Догадываемся. Ну, против пенсионного возраста. Так. А... так. Так, так, так. Меня немножко сбили. Да, я Почему? так местный репортер. Как Кто вас направил? Говорил, Союз коммунистов, информагентство Ледоков. Ну, Ледокол Ленин, слышали? Слышали? О, ну, вот, Очень прекрасно. А, как вы считаете, мы этим митингом добьемся что-нибудь? Отмены? Повышения. Ну вы обиделись, да? Ну извините. Да, обязательно, далее иди вопрос. на вопрос. Вот вы знаете, с какой целью создан этот митинг, собранный? А, ну, Донести против, до людей. Да, против, да, против пенсионного возраста. Угу. Так, еще один вопрос. Кроме митинга, что трудящиеся должны делать, чтобы отменить эту реформу? Забастовку объявить. За объявить. Голодовку объявить. Ну, голодовка как бы вредна для здоровья, а мы вредно, так Мы, мы, мы голодали. Понятненько. А, еще один вопрос. А вы ходили на выборы в 2016 году? Уже не помню. На имя кого? Уже... На имя ну, кого? Ну, Думу выбирали 18, вроде. 18, 18 20, марта. А, ну я немножко за, забыл, ходили? Я ну, не ходила говорили? Почему? Ну Путина выбирали ну, в этом 8. году. 8. 8. А в этом году, да, вот смотрите, в 2016 году ну, у нас и ходили, забрали ну... льготы у пенсионеров, так? Нет, ну мы ходили, но мы голосовали за своего кандидата. Вот. А в 2018 году люди проголосовали. За Путина, да? да у нас увеличили Никто не голосовал возраст. за Путина. Так? Я так. А вот на... да. есть ли смысл на следующие выборы идти? Нет. Спасибо. Извините, пожалуйста, информагентство Ледокол. Можно задать пару вопросов? Ну, я вас снимаю, можно? А вы знаете, с какой целью был создан этот ну, собран митинг? Ага, ну против пенсионного возраста, так? Ну, официально. Еще вопрос. А помимо митингов, что трудящиеся должны делать, чтобы отменить эту рекорду? Тачки, запастовки, все прочее, чем должны быть, заниматься. Водой, ну, да, правильно. Правильно. А еще вот вопрос. Вы в 2016 году ходили на митинги, на выборы? На выборы ходил. Ага. -то -то. Ну, это не важно. а в 2018-м ходили? Ходили, да. Посмотрите, в 2016-м у нас у пенсионеров забрали льготы, в 2018-м подняли пенсионный возраст, НДС повысили, цены на бензин. И у меня вот вопрос, есть ли смысл куда-то идти? В следующий раз. А что вы предлагаете? Не ходить искать другой если способ, стачки, забастовки. сначала митинг, чтобы посмотреть, Ну да, вот пока сил немного, значит, что мы должны говорить с людьми, разъяснять, что происходит. Так? Да. Агитация нужна, так? Да. Агитация да, вот, чем я нет. занимаюсь. В принципе. А вот как трудящие все должны, на ваш взгляд, объединяться? Самое простое, здесь все нужно начать в профсоюзе. Но но как бы профсоюзы реальные, живые. Понятно, сейчас профсоюзы сейчас живые, но и под и контролем и руководства. Ну, как бы не живые профсоюзы. Ну, очень много таких профсоюзов, которые под контролем руководства. Ну, так? Ну, практически все. А Опять же, отношение людей к профсоюзам, которые сейчас есть, насколько я знаю. Ну, оно сейчас изменится, по-первых. Сейчас оно изменится, Да, мере, создавать альтернативные профсоюзы надо, так, но... Они как-то получается, скорее всего, неофициальные, так как официальные будут прикрывать, увольнять людей так с рабочего места. Такие уже моменты были. Ничего нового. Не... Да, значит, опять подпольная борьба получается за права. Если вы официально организуете профсоюз, этот профсоюз работает и делает, какой-никакой у нас есть суд, есть трудовой кодекс, это, в первую очередь, должно еще все максимально официально максимально громко делать. Потому просто, сколько это будет работать. Ну да. Спасибо. А вы, собственно, над кого все это провалили? Союз коммунистов, информагентство «Ледокол» есть во ВКонтакте наша группа. Союз коммунистов Томска Можете в Дискорд там зайти по ссылочке Поговорим Антироссийской Антинародной Законопроекту Который называется Северный год Северная реформа Он направлен на людей Которые работают И пытаются прожить Как-то свою жизнь Достойно но при этом говорят, что нужно работать чуть больше, чтобы у вас был немоз. И как говорит там один, один из великих политиков, насколько, насколько я слышал в интернете, о том, что если человек будет работать, значит он будет сумме. Вот. Я предлагаю на этой ноте открыть наш сегодняшний митинг, митинг, посвященный против пенсионной реформы, объявляется открытым. Здравствуйте. Информагент Сальдаков, можно задать вопрос на виде камеры? Здравствуйте. Здравствуйте. Информагент Сальдаков, можно задать на виде вопрос? А зачем? Я здесь проходу. Спасибо. Пожалуйста. А сегодня у нас в какой-то официальный праздник, день окончания Второй мировой войны, когда был подписан Дмитрий Майор на Олимской Здравствуйте. можно задать на этих камеры вопрос? Это А у вторых Я не слышал, Я был в институте кооперативном. Многие наши товарищи побывали в Донбубе в Катерозьеве. Ну и сегодня, устроили уборку, устроили уборку. Невозможно. И в Катерозьевном утром идет уборка, идет заявление. Мевозможно, люди из-за экономики, которые в Здравствуйте, информагентство закон можно задать на медикаменный вопрос? А, ваша цель митинга, кем вы пришли? Муж не поддерживай больше ничего. А, как вы думаете, после этого митинга вопрос решится? А По свою позицию надо когда проявить. А какие варианты еще есть у вас? У нас? Пока никаких вариантов, пока мир митинги, да, пока. А потом если как бы народ вот подымется, то мы поддержим. Спасибо большое. Здравствуйте, информагентство Ледокова. Можно на видеокам вопрос задать? Что можем опять? Насчет митинга. Ну, желательно, конечно, больше народа. Что можно, да? Нет, вопрос задать можно? Нет, не будут отвечать. Не буду. Спасибо. Здравствуйте, информагентство даком на видеокамеру можно вопросы задать? А я знаю ответить. Ну, значит, свитинга. А, можно, да? Лучше бы раздавали автоматы, а не флаги. Спасибо. Я депутат в практике Здравствуйте, можно видеть виде вопрос задать? В составе 42 депутата проголосовали при первом чтении против навязания вот этого законопроекта реформе. реформы. Здравствуйте, информагент Сальдаков. Можно вы просто в виде камеры выберете? А, вы пришли на митинг? Да. Ваша цель митинга? Поддержать протест. А как вы думаете, после этого вопрос решится? Ну, ну, не знаю, сомневаюсь. А ну, какие возможно, варианты? хоть как-то А какие варианты еще могут быть, чтобы решить этот вопрос? Все на, на реформах. Ну, мирные протесты. Ну, Больше не знаю, какие еще могут быть варианты. Хорошо, спасибо большое которые, так, в принципе, плавно подвали все это, не дало о никакие исправления, никакие мидерные допружнения и изменения не могут улучшить пенсионную реформу, которую мы в целом не принимаем. Какие Я бы сегодня улучшения там не писали бы, не, не предлагали, нам бы правильно не обучали, я не экстремист. Подождите, я просто интервью. Можно да, у вас взять? Мне 12 лет уже не дают пенсию. Угу. Мне 72. А пенсию не дают. Хорошо. Ни паспорта у меня нет, ни прописки нет. Живу на улице питаешься на помойке, а мне один говорит, экстремист в тюрьму посадит. Я говорю, Баня будет, постель будет, угол, крыша, паек, подевать будут. Даже лезвие дадут побриться в тюрьме. А вы как думаете, этот митинг вопрос решит насчет пенсионного фонда? Нет, не решит. не решит. Решение уже приняли. Здесь... Кремль гниет с головы. Какие и а запиши. Кто... Кремель то... с головы. Когда... Спасибо. Спасибо. Уже Это решили. эти <служив> как <связь> <связь> <связь> Здравствуйте, по контексту такого можно вопрос задать по Хорошо, если. будет это Против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 Здравствуйте, информагентство Ледокол. Можно задать вопрос, пометим? Можно. Можно, да? На видео. Виде. Не-не-не-не. Все, все, не, все, не, спасибо. Не Понял. Старий каник. Понял.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 Таким образом, потом говорят, так, так не потому что у нас в Италии помогать, на раздовольство финансовой системе, на раздовольство капитализма нужно И действительно это не так, как бюджетные правила, которые говорят о том, а мы на приемом, где обдаемся в сейчас отказывается Россия мы в России, в в сейчас мы там, Германии и а все, вот у нас уже, когда наши пределы с отнимается в порядка 3 миллионов рублей Нормальный проект 20 не можно было не Это одно. Давай. Ничего не говори, налоги Не будем Друг при давайте мы 2% полиции. в 18% 20%. Что понимаете? Двою еще. Десять процентов на Десять процентов на мы сейчас в 28%, когда там с это мы мы мы мы Сейчас у нас лечим Нет, ну что, потому что снова я. Информагентство ледоков. Можно вопросы задать на виде камеры? Можно. Вы пришли на митинг, да? Да. А цель митинга? Это Пенсионный возраст убавить. Как вы думаете, вопрос решится? Обязательно. Обязательно. Обязательно. А предыдущие выборы же вроде вопрос не решился никакой. Вот выбрали президента и сразу пенсионный фонд урезали. Как вы Я думаете? Я думаю... Вы же понимаете сами, что невозможно. Что невозможно? Невозможно пенсионный возраст уменьшить. Вы же знаете, что нужно... Нет, Нет я вас не снимаю, я просто на ноги подвел вас. Не снимаю вас. Нет. Ну, значит, нужно увеличивать. Почему увеличить надо? Почему? Да. Mm -hmm. Это нелогично. Вы неправильно если... это... Вы не рассуждаете. Mm -hmm. Я рассуждаю как экономист. Причем а тут экономист? Я экономист хотя бы, ну, какой-нибудь. Ну, у вас карман набитый. Конечно. А я, вот Мне... а я вот медик. Mm -hmm. да. э -э Хорошо. А я вот медик. У меня не набитый карман. Да. Хорошо. спасибо большое. Здравствуйте, информагент «Ледокол». Можно в виде камеры вопросы задать? Спасибо.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 Здравствуйте, информагент СДО. На видеокамеру можно задать вопрос? Спасибо. Если мы будем заниматься этим, мы будем заниматься этим. I'm not sure. I'm not going to be able to do that. Продолжение следует... Здравствуйте, информагентство ну, такой вопрос можно задать? Это, это даже не может быть. Это молодежь. это молодежь. Что именно? Мы уже не в том возрасте. Молодежь, это проблема задавайте. молодежи. Конечно. Они в первую очередь должны быть заинтересованы молодежь. Это их будущее. Это их будущее. Мы-то уже все равно. Ну Сколько Господь пошлет, дай Бог нам еще в пределах 15 лет. У ужасает стоит. то, что транспорта не стало в городе. Вот в Казань приезжаешь, а он нет, нет, А что толку от этого? Ничего. Они обанкротили теперь все. Все же чтоб... на На кладбище съездить проблемы. Ой, а случится что-нибудь в городе массово вывозить людей? На что повезут? На что? На маршрутках этих душных, что ли? В нее влезть-то ну, да, не конечно. хочется. А что, блин? Спасибо. Всего доброго.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 Слушайте, информагент Стрельзаков, на виде камеры можно задать вопрос? Да, Спасибо. Вы показываете, ребята, какой выбор, если вы поводите буду республику, там в нашей стране. Интересно, несколько раз мы на массовых конференциях, что мы столько делаем. Ну да, я призываю вас, ребята, на массовых конференциях. Их наказания, они всегда начинают иногда выводить, Продолжение mm -hmm.